Один из способов соблазнить мужика это кружевные трусы. А если нет денег на кружевные? Если нет денег на кружевные, берешь обычные, складываешь в пять раз, берешь ножницы и вспоминаешь, как в детстве вырезала снежинки из бумаги.